Ну вот я на новой карте, так когда уже прокинул, сейчас буду выходить по центру, чтобы показать вам, ну, наверное, весь экшн, который здесь может произойти. Блин, эта грёбаная бочка стояла именно в том месте, где и нужно. Как вам такие ваншоты? Ну а теперь о том прокиде, который я не показал в самом начале. Сейчас покажу вам гринадерчик, это будет куда интереснее. Просто пробегаем по центру, кидаем чуть левее трактору. Там обычно такая толпа бежит. Вот так вот. Да, кто еще не в курсе, играю на ПТС-сервере. Решил заглянуть на карту ферма Хэллоуин, и Заодно уж протестит наш новый дробовичок. Пока что ваншоты мне нравятся. Из заметил только вот после каждого выстрела это белое облако, пороховые газы. Особенно на темных картах вообще все загораживает. Не, ну вы видели какие расстояния а тут у нас медик был Охренеть просто так а что у нас дальше давайте посмотрим тут такая лестница красная ну-ка давайте поднимемся глянем что там во первых это у нас балкон и значит можно пройти на единицу через верх Спрыгнув в коридор или просто с окошек пострелять. Ну, определённо, карта прикольная. Кроме всего, также запускался и на мотельчик, сравнивал ваншоты нашего нового винчестера и, конечно же, МАК 7. Для начала было интересно узнать, какой из дробовиков начнет давать не ваншоты, стреляя именно от бедра. Вот, кстати, был не ваншот. А теперь Макс 7. Расстояние то же самое. Не, ну серьезно? Теперь обычная версия и тут походу гораздо лучше все выбираем расстояние и теперь стреляем уже в прицеливание смотрим так пока что все ровно отходим назад на пару шагов сразу скажу ребята одели защитные перчатки плюс самые жирные броники И здесь одинаково. А почему бы не отойти еще дальше? Ваншоты просто с нереального расстояния, вам скажу. Теперь Макс 7. Ну вот она и вся разница, что и требовалось доказать. Похоже, это обновление запомнится всем надолго. Новая карта, штольня и просто этот невероятный дробовик. Ах да, у нас еще пистолет появился. Сейчас пару слов о нем расскажу. мпа 930 DMG. Если честно, с самого начала я, как и все, с него зажимал. Но, сами понимаете, точность прицеливания просто ужасная. Патроны разлетаются просто непонятно куда. Но прям стрельбы с него все же есть. Такой быстрый проклик. Перезарядка, кстати, прям моментальная Ну и как я понял, с него лучше не зажимать Смотрим разницу Ну а теперь быстрый проклик Все гораздо точнее, кстати, если стреляем от бедра, кучка примерно такая же получается Также есть у нас и уникальный модуль, здесь это глушитель Урон он, кстати, не уменьшает, это я проверял 12 выстрелов, что с пламегасом Что с глушителем. Но прямо сейчас переходи на мой прошлый ролик справа, а для того, чтобы узнать результаты прошлого конкурса, кликай на подсказку с правой стороны вверху. Пока-пока.